Первую половину дня сегодня мы потратили в обсуждениях с вами. Я хочу это кое с чем сравнить о том, о чем я думал, пока вот мы с обсуждали. Очень интересно то, что все мы, включая всю нашу команду, включая трейдеров и вас, мы все увидели неоднократно, что сейчас нужно выходить. И мы могли бы вручную переписать алгоритмы и сказать «Так, все, выходим из этих торгов». Но у меня такое... Но... Мы задавались вопросом, почему она настолько упряма, в хорошем смысле слова? То есть в какой-то момент мы поняли, что это не... не упрямость, а это точечная концентрация и полная вера в то, как она развивает свой искусственный интеллект. И эта вера, она позволила мне чувствовать себя комфортнее с тем, как я за этим наблюдаю. Потому что я отец, у меня есть дети, и иногда вы можете позволять своим детям совершать ошибки, чтобы на этих ошибках научиться. И это то, что она позволяет сделать искусственному интеллекту, потому что она могла бы с легкостью вмешаться в этот процесс, она бы с легкостью могла вручную переписать некоторые торги, но в будущем у нас не будет таких же результатов. Мы не сможем добиться нужных нам результатов, если она постоянно будет вмешиваться в показатели искусственного интеллекта. И именно поэтому мы называем это... фондом экспериментального развития на краудфандинге. Потому что иногда мы можем потерять миллион здесь, на этом торге. Мы могли бы здесь сделать прибыль. И мы эту прибыль не делаем. Мы задаемся вопросом, а почему мы этого не сделали? Ну, потому что мы находимся в стадии тестировки и разработки. И, но ну, в будущем, да, мы увидим немного больше результата. И это, кстати, тоже очень важно, потому что ведь, смотрите, здесь Результаты, нельзя сказать, что они были сплошные плохие. Иногда мы начинаем зациклиться на том, что вот, крипторынок просел, у нас просадка. Но 34 миллиона в качестве вознаграждений в результатах торговли, трейдинга криптовалют, 34 миллиона уже было выплачено сообществу. Это очень серьезные, значительные результаты. В нашем плане вознаграждений более 100 миллионов USDT уже было выплачено. И прямо сейчас наш баланс учетной записи, он нише, чем изначально вложенный капитал. Нужно понимать, что по миру уже были распространены деньги, которые помогли людям избежать банкротства, которые... Есть определенные фонды, которые полностью потеряли все. Есть фонды, которые были ликвидированы во время этого сезона а, спада цен на криптовалюты. Но в нашем случае это не так. В нашем случае мы находимся в сильном положении, и мы готовы к следующим большим движениям с тем, как рынок предоставляет нам новые возможности. Я хочу, чтобы все понимали это в сравнении. Некоторые думают, ну вот, я бы хотел, чтобы у меня было плюс сто процентов и так далее. И, конечно, такие результаты будут. И будет время, когда это будут ежемесячные результаты для искусственного интеллекта криптовалют. Но парада заключается в том, что мы находимся в очень крепкой позиции. Это долгосрочный проект, и, по сути, в самом конце мы увидим те результаты, о которых мы говорим. Мы увидим эти замечательные, великолепные, выдающиеся результаты, которые мы здесь финансируем при помощи краудфандинга, и поэтому, доктора, мы очень вас ценим. Огромное спасибо за то, что вы сегодня к нам присоединились. И я думаю, что сегодня... Могли бы, пожалуйста, поделиться с нами вашей точкой зрения. В чем ваша точка зрения на то, где мы находимся сегодня в плане Дейзи в плане разработки криптоис... искусственного интеллекта криптовалют? Но очень сложно сказать, что мы гордимся, но мы гордимся. Мы гордимся, потому что наша главная задача — сделать так, чтобы фонд оставался в безопасности. Мы занимаемся высокорискованной торговлей, высокорискованными инвестициями. Если мы не будем, упуск... если мы упустим из вида нашу главную цель, которая заключается в создании системы, которая может выдавать плюс 400%, это то, что мы обещали со начала нашей разработки, ведь это заключается наша цель. Мы хотим достигнуть этих 400% в год. Если бы мы на этом не концентрировались, то мы бы просто не выжили, потому что мы потенциально могли бы потерять все наши деньги намного раньше, если бы мы были бы с ними беспечны. Поэтому, с моей точки зрения, да, мы, конечно, могли бы намного больше преуспеть. Мы могли бы делать некоторые другие вещи, которые, возможно, не воспринимались бы как э, дорога к разработке и улучшению алгоритмического трейдинга. И как Эдвард очень правильно сказал, я всегда против того, чтобы... Я всегда против ручных интервенций. И причина, по которой я против, это потому, что я предпочитала бы, почув... чтобы система почувствовала боль от каждого неправильного торгана, чтобы эта система научилась в итоге. И ведь нужно понимать, что это процесс сложный. Дети учатся на ошибках не просто потому, что он эту ошибку заметил, Раньше это был очень длительный процесс, где нам приходилось исследовать, в чем заключается проблема, как мы можем нашу личную, как бы, опыт в алгоритмы привнести, как мы можем измерить это, как мы можем потом это все тестировать, как мы можем это оптимизировать и так далее. И обычно подобное занимало бы несколько месяцев, тогда как сейчас я показывала здесь ребятам о том, что мы уже перешли по пяти разным элементам, которые мы смогли исправить буквально на неделю. То есть каждый раз, когда мы нечто упускаем, у нас есть определенный процесс, в рамках которого на следующей неделе то, что мы упустили на прошлое, уже исправлено. Поэтому, опять же, я очень горжусь этим, потому что мы достигли нашей цели. Мы смогли сохранить наш фонд. Многие компании потеряли свои фонды, многие компании были вынуждены объявить о банкротстве, но не мы. Мы потихонечку переходим, ну, уже даже немедленно, мы уже достаточно быстро двигаемся в сторону криптоискусственного интеллекта 2.0. Мы интегрируем, адаптируем наши технологии к новым инфраструктурам, которые мы выстраивали. И мы потихонечку видим улучшение. Все, снова и снова. Опять же, я показывала нашей команде, что у нас увеличилась наша точность а, с с в районе 10% до 35%. То есть мы постоянно улучшаемся, мы эволюционируем на 2000%. У нас улучшилось количество возможностей, которые мы берем. Поэтому каждый дополнительный процент уже дает нам огромное количество в плане годового возврата на инвестиции. Поэтому, опять же, это уже новое поколение технологий, это уже новое поколение алгоритмов. И здесь огромное количество инноваций, которые будут введены в том числе и в этом месяце, и мы в ожидании комбинации предоставляемой рынком возможностей и текущем состоянии алгоритмов. И я очень надеюсь, что мы увидим сейчас еще больше, чем мы увидели в прошлом году. Я надеюсь, что мы сейчас увидим даже больше процентов, чем мы увидели во время будущего рынка прошлого года. Поэтому мы очень оптимистичны, просто потому что мы продолжаем видеть постоянно улучшающиеся результаты. Да, может быть, вы можете рассказать нашему сообществу немножко про те прорывы, которые у вас происходили в ходе разработки с этими новыми алгоритмами чтобы вы могли рассказать про некоторые результаты бэктестинга, то есть и того, о чем мы можем ожидать в будущем, если эти результаты будут продолжать показывать столь же высокие результаты. Я думаю, что это будет очень ценно для них. Можете ли вы показать нам немного из этого сегодня утром, чтобы мы подумали, вау, ничего себе? Если мы посмотрим на рынок, и даже иногда, когда вы смотрите на рынок во время разных... Состояние рынка. Иногда кажется, что вы знаете, что делать. То есть, знаете, когда вы смотрите на все в ретроспективе, кажется, ну, здесь понятно, что делать. Поэтому, когда у нас есть система, которая способна выявить эти точки, и, например, как я показывал, у нас есть одна из систем, например, в эфире, которая способна очень хорошо брать каждую волну подъема и каждую волну спада на нужных лангах и на нужных шортах, и в итоге она так хорошо понимала тренды, и она продолжала чувствовать тренды, когда, например, шел а, разворот рынка, он разворот ловил. Несмотря на то, что оно кажется простым, когда мы об этом говорим так, то это на самом деле по факту не так. Это очень сложно, учитывая весь тот шум, который происходит в рынке, все те элементы, которые происходят в рынке. И вы не знаете, если у вас только 50% ситуации, или вы способны двигаться много быстрее. Последняя система, которую вы видели, эта система, она последние 20 торгов сделала хорошими, даже идеальными. Только один из 20 был промашкой. Ну, даже не промашкой, а просто не столь удачным. И эта система уже внедрена в Дейзи. Даже те сигналы, которые поступают прямо сейчас, они как раз демонстрируют вам те результаты, которые мы видим на сегодняшний день. Поэтому, опять же, прямо сейчас мы просто в ожидании наблюдения за теми возможностями, которые нам предоставит рынок, и как наша новая система сможет показать новые результаты. У нас также есть много нового, что мы внедряем сейчас дополнительные средства, более короткие сжатые сроки, чтобы мы могли посмотреть на то, как мы лучше можем использовать ä, плечи, мы можем использовать ä, множители плечи, leverage, Потому что раньше мы не хотели добавлять риск в систему, но сейчас мы можем быть более агрессивными, потому что у нас теперь просто снижается уровень риска. Это то, что мы будем делать на следующей стадии. Опять же, мы это запускаем не сейчас, но в течение ближайших недель. То есть я думаю, что настоящее послание, которое мы хотели бы поделиться с нашим сообществом, это то, что нужно быть терпеливым, когда речь заходит о, крипто... о искусственном интеллекте криптовалют. Здесь главное терпение. Мы входили в этот проект, зная, что он будет долгосрочным, зная, что мы занимаемся краудфандингом, тестировкой, разработкой того, что раньше никогда не делалось. И все из нас, и поверьте мне, когда я об этом говорю, нету ни одного человека, который работает с более высокими уровнями раздражения в тех ситуациях, когда что-то идет не по плану, чем доктор Анна. И на втором месте после нее это, наверное, все трое из нас, потому что однозначно огромное количество эмоций связываются с этими показателями. Поэтому, чтобы сообщество не чувствовало иногда, будь то раздражение или другие разные моменты, то поверьте нам, когда вы говорите, когда мы говорим вам, что мы чувствуем в сто раз больше этого из-за того груза, который лежит на наших плечах. Но правда заключается в том, что мы очень хорошо знаем, в какую сторону мы двигаемся, и мы очень уверены в финальном результате того, куда мы идем. И если наш путь требует от нас данных вызовов, требует от нас этих прохождений, требует от нас этого процесса разработки, тогда пусть. То, что по-настоящему имеет значение для всех нас, это то, что в самом конце нам нужно, чтобы игра стоила свеч, чтобы когда мы наконец-то добьемся той цели, у которой доктор Анна которые есть у доктора в этой разработке, когда мы достигнем этой цели, будет это все того стоить? Когда мы смотрим на все это и думаем, так, я бы мог пройти через все эти вызовы, я бы заново спокойно бы прошел излеты и падения, и потери, и приобретения, потому что в итоге финальный результат в конце настолько огромен, что это точно того стоит. Поэтому для тех из вас, кто задействованы в краудфандинге криптоискусственного интеллекта, и вы хотите знать, что именно там происходит, то ответ, там происходят огромные вещи. Будьте терпеливы с нами. Некоторые очень интересные вещи будут происходить со временем. Поэтому, сказав этом, я думаю, что сейчас ты можешь поделиться с нами некоторыми э, мыслями про эту конечную цель. И будет ли эта конечная цель в итоге стоить того, что мы, через что мы проходим? Ну, цель мы не меняем. Мы меняем наше понимание того, сколько на это все потребуется времени и что именно потребуется, потому что мы также удивлены тем, что именно технология нам позволяет сделать. Ведь если вы о чем-то просто мечтаете, с одной стороны, то есть у вас может быть план, у вас может быть некое понимание того, куда вы хотите попасть, но это все еще находится в состоянии с огромным количеством неизвестных жителей. Сейчас количество неизвестных, оно потихоньку снижается, доходя до уровня 0. И наша задача получается просто в мире это сейчас воплощать на практике. И поэтому, когда вы спрашиваете у меня, что здесь самое интересное, я думаю, что здесь самое интересное... Здесь это то, что мечта становится реальностью. Здесь нет такого, что мечта остается мечтой. И поверьте, для меня лично очень многие вещи остаются мечтами на протяжении долгих лет, просто потому что некоторые вещи требуют такого огромного количества времени для того, чтобы превратить их в реальность. Но здесь я могу очень с уверенностью сказать, что за какие-то короткие полтора года мы смогли достигнуть необходимых нас, не, не, могли найти нужные ответы и внедрить их в нашей системе. Поэтому сейчас мы просто начинаем их применять на практике. Поэтому наша мечта предоставления сотен процентов возврата инвестиций нашим клиентам совершенно любых условиях рынка, мы можем это сделать возможным. Мы видим, как наши алгоритмы показывают результаты. Я, конечно, не могу это вам гарантировать со 100% вероятностью, потому что рынки несут с собой настолько большие встроенные риски, что здесь просто неизвестно, что именно происходит. Есть, рынки, есть риски рынков, есть риски обменников, есть риски бирж. Но вероятность того, что в любой год это будет происходить с нашими алгоритмами, мы хотим, чтобы у нас была огромная вероятность того, чтобы система работала именно так, как мы хотим, чтобы она работала потом, опять же, без четких гарантий, но с очень высокой вероятностью. И мы же видели это раньше, да, исторически. Даже в Endotech особенно видел, как все это происходило, да, потому что ведь даже один хороший месяц, он может практически восстановить все те сложные ситуации, с которыми вы сталкивались. И я помню... Я помню, как мы видели, и я думаю, что это, кстати, тоже очень сильная разница между рынком криптовалюты между, например, рынком Форекс, потому что рынок Форекс, он очень хорош в очень маленьких, инкрементальных, ежедневных прибылях. Это очень стабильный рынок, где не слишком сильно проявляется волатильность. В криптовалютах же у вас совершенно другой набор возможностей, потому что тогда, когда рынок начинает прорывать через определенное сопротивление, или когда рынок начинает, наоборот, опускаться. Мы видели и 100, и 200% процентов в месяц, и больше, когда рынок находится на подъеме. Поэтому здесь очень важно проявлять терпение, и здесь главное послание, это будьте терпеливыми. Наша цель не изменилась, и мы с вами дойдем до туда, докуда мы сказали, что мы дойдем. Мы обязательно до этого дойдем. Мы точно не остановимся, Endotech не остановится. Наша команда в этом году очень сильно выросла. И это то, что меня удивляет особенно, потому что я, например, работала на протяжении 20 лет самыми разными командами в попытках найти свою собственную идеальную команду, которая могла бы работать с алгоритмами. И прямо сейчас я очень счастлива, что я могу сказать, что подобная команда у меня уже действительно есть. Я не играю ведущую единственную роль, то есть не на моих плечах одних происходит вся инновация. У нас есть полнофункционирующая команда, которая работает изо дня в день, и я могу сказать, что они ежечасно работают с этим. Ежечастно привнося нам новые идеи, новые мысли, новые возможности. Даже молодые участники команды, они приносят новые рабочие идеи, причем высококачественные идеи. А также команда разработки, которая просто разрабатывает для нас алгоритмы, которые помогает нам интегрировать все эти алгоритмы в наш искусственный интеллект. Опять же, это то, что происходило с нами, что по-настоящему меня удивило. То есть именно вот эта разработка этой команды мечты. Итак, Анна, хорошо, еще один момент. Мы говорили с тобой о разработке что вы уже многое разработали, что многое разработано, но еще не все внедрено на практике. А можете в двух словах нам рассказать о том, сколько было вот разработано в процентном соотношении такого, что еще не внедрено на практике? То есть, например, такие вещи, как вот работа от точек поддержки и сопротивления. И многие трейдеры в этом были задействованы, многие разработчики, и проблема, у которых, которые сталкиваются многие люди, это вот линии, Поддержки, и мы уже это делали, мы с этим уже работали. Многим людям просто сложно <связывая> это внедрять на практике. Да, кстати, вот вопрос работы с этими линиями – это очень хороший пример того, что у нас уже есть и где мы хотим оказаться. <связывая> У нас уже есть линии поддержки и сопротивления, которые мы им внедряем в наши алгоритмы. Мы очень много ими пользуемся для входов в разные торги. Мы все еще смотрим, как мы можем улучшить точки выхода в зависимости от этих линий. И вот два просто кратеньких примера, которые мы сейчас только-только внедряем. Мы собираемся представить новую систему внедрения, новую систему работы с линиями поддержки и сопротивления, то есть там, линия поддержки 500-600, которая вот произошла у нас в эфире, которая бы решала, как, какое, как правильно внедрить систему сопротивления и поддержки. И у нас уже есть основа. Поэтому если мы говорим о том, сколько процентов мы сделали из всего того, что мы хотим, поэтому давайте скажем, что вот сложные 80% процентов уже сделаны. Самая сложная, процент, самая сложная составляющая воплощения этой системы уже завершена. Сейчас вопрос просто в адаптации, в улучшении. Самая большая для нас проблема была в том, чтобы перейти с 16% процентов точности до 25%, потому что это практически полтора раза получилось увеличение точности. Сейчас мы смотрим на маленькие шаги. Каждый день улучшение на 1-2%, пока мы не получим на 40 процентную точность. То есть это означает, что каждая предоставляемая нам возможность, половина из них сможет быть выполнено. И это просто феноменально. Здесь самое сложное в эмоциональном смысле слова было, что иногда, возможно, вы замечали, что наша команда очень глубоко погружается в наши процессы. Возможно, она была не очень сильно заинтересована тех результатов, которые мы видели. Это происходило тогда, когда мы проходили через самую сложную часть выполнения работы в нашей системе. Сейчас, когда мы видим наши результаты, когда мы смотрим на то, как мы можем внедрять разные новые интересные вещи, потому что сейчас мы Видим именно выигрывающую роль. И сейчас дорога, она прямая. Больше нет искривлений, отклонений. Этот переход, я думаю, что это хорошая возможность позволить Роя, чтобы с нами поговорить. Итак, хорошо. Доктор вам спасибо за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы говорите с нашим сообществом. Итак, да, вам спасибо. Я надеюсь, что в самом в ближайшем время наша прямая дорога вперед станет взлетной полосой нашего проекта.